Привет, друзья! С вами Машинки Оптимуса Кида! Uh, в общем, Card Cards 3! Наконец-то мы <связываем> добрались до этой игрушки! У нас есть выпуски первой части на нашем канале, кто смотрел, молодцы! Кто не смотрел, обязательно посмотрите! А вот мы добрались до третьей части! Все начиналось с увольнения! Уволили трех -то, товарищей! Как? Ух ты, пух ты! Дебоширы! Вот и полиция подъехала. Преступление и наказание. Вы старые, ржавые и злые. Ваше место за решеткой, сказал судья. И отправил всех за решетку. Но, как говорится, за решеткой-то они. Сахар, жизнь печальная. А есть одно волшебное место. И мы сейчас ребятам поможем туда добраться, пройдя, пройдя все вот эти вот этапы. Будем стараться по максимуму это сделать. И доберемся до острова свободы. А, в общем, если честно, для меня это все новое. Как бы видел выпуски других других игроков, а зам пока не играл. Давайте вместе поиграем и посмотрим, что же там. Вот, мы вырвались из тюрьмы и едем. Ну, ай-ай-ай-ай-ай, кувыркнулись. Вот, в принципе, самое изменение... Мы уже едем не на красной машине. Ух ты, сразу три, три. медальончика нам дали. За уничтожение полицейского сразу три медальончика. Ух ты, какой-то этап первый очень короткий. Он, наверное, обоз. Ух ты. Ух ты, ух ты обозревательный. Есть разные улучшалки. Я еще пока до, до конца не разобрался в них во всех. А, есть дневные бонусы. Кристаллы всякие заправки. Будем, в общем, играть э, По мере вместе с вами э, Проходить все задания И смотреть, что же у нас там есть э, Классное Сразу колесо такое Интересное, при, перед началом Самого этапа А, и, наверное, распространяется только на один этап оно, да. 15% а, 35% кристаллов Ух ты, нужно собирать как можно больше кристаллов Чтобы потом Покупать всякие улучшалки, ускорялки и всякие-всякие понты-пинты. В общем, едем вперед и смотрим, что у нас там получается. Вот, мы уничтожили, так сказать, одну же полицейскую машину. У нас один медальончик есть. А пока едем дальше и собираем... Ай, кристаллы пропустили. Ух ты, гражданские! Ух, за двух гражданских дали... Еще одну нам медальку. Надо еще одного полицейского наверное, уничтожить. И мы получим с вами третью медальку. Что же она нам дает, я не знаю. Но будем собирать, наверное, по максимуму. Давай догоняй и бомбочкой-те. Вот так вот. А, половинку дали всего лишь. Нам нужно, нужно, ребят, догнать. Давай догоняй, ДГ-бомберы. Кто такие бомберы? Все, у нас кристаллы все. О, вот, наконец-то и мы можем другие машины кушать не так, как в предыдущих этапах Вот, кто помнит, ребят, в предыдущих этапах только нас кушали а мы всего лишь на все убегали и взрывали всех остальных вокруг так, дроны какие-то, улучшалки всякие ну, будем постепенно будем разбираться не будем сейчас в корень вдаваться пока будем улучшалки потом посмотрим, что у нас еще есть что же можно поставить, есть ли какие-то щиты или бомбочки улучшаются, не улучшаются. Кстати, ребят, кто уже играл, кто 100% знает, пишите в комментариях, какие улучшалки здесь есть. Вот, а пока-пока-пока мы едем, что же у нас выпадет? Оу, 10% кристаллов, 2 бомбочки и атака. Прикольно, прикольно. Это хорошо, а пока мы с вами, давайте, ух ты, какая же крутая, серьезная машинка, челочка у нее появилась, она уже не такая ржавая Съездила, наверное, на СТО, а нет, наверное, пока еще на мойку съездила СТО нам только снится, ух ты, как нас разогнала! мы на крыше лежали, нас разогнало, суперски-пуперски а потихоньку. Ну, машина какая-то еще ну медленная, я скажу, в предыдущей игре, наверное, она была по 6 с самого начала. Кувырки нам, кстати, я не сказал, дают дополнительные ускорение Нитро нам дают. Вот так вот. Ой, пила нас пиляла, но не распиляла. Сколько здесь пил? Просто неимоверное количество. Я даже не знаю, как с ними бороться. Пиляют они у нас, отнимают жизни или нет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. ты, как мы! Как мы справились! Я уже думал упаду на эти шипы. Но, к счастью, нам повезло. И, ай, ай, а давай, давай, гражданских догоняй, догоняй, нужно их еще уничтожить и набрать еще много медальончиков полицейского уничтож. Они а успели! Ура, успели, успели! Ну, я думаю, на сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте пальчики вверх, обязательно пишите комментарии. Всем пока-пока.